Всем привет! Вы на канале в ТВ. И сегодня я снимаю эм, продолжение такого как маленького ну, сериала про Рарити. И давайте начинать. Рарити, доченька. Рарити, вставай. Доченька, вставай, сейчас у меня будет эм, такая как э, даже не знаю собрание всяких важных особ, поэтому дети отправлю к тете. давай, а так что живенько собирайся, а Флори Харт останется со мной, давай. <звёздит> Доченька, вставай. Спасибо. Доченька. Ладно, встаю. Поспать в каникулы не дает. Так, так одеваю корону. Сейчас. Так Надо переодеться. Ой. Так, вот, я переоделась. Так, теперь надо идти завтракать. Так, где мой завтрак? Мама, где мой завтрак? Доченька, давай ты у тёти позавтракаешь, но я сейчас принесу тебе а, твой чемоданчик. Там я тебе, ну, как можно сказать, а, кое-что прикусить печеньку одну положила с молочком. И все. Если хочешь, там возьми свои вещи. А, да у меня как бы много вещей нет. Сейчас пойду переоденусь. Ой, привет, Сварихард. Mm -hmm. Сестренька, сестренька, привет. А мы у тети пойдем в магазин, пойдем, пойдем. Я хочу себе пони, пони хочу, ля-ля-ля. Я не знаю. Там, как мама скажет. Так, чего бы мне одеть, у меня так много вещей. Так, это я переоделась недавно, какую бы юбочку. Доча, быстрее. Да сейчас. Вот эту возьму поярче. Все, переодеваюсь. Сейчас я переоделась. Пш -пш -пш. Так, все, я оделась. Ой, да, Флорихард, ты остаешься, а мне надо к тете ехать. Ну, в принципе... Кстати, подожди. Подожди-ка, подожди-ка, мама же сказала вроде... Ты едешь. Подожди, надо уточнить. Доча, доча, дочи. Я хотела сказать по поводу твоей сестренки. К сожалению, я позову много гостей. И поэтому вы вдвоем едете. Сейчас я карету позову. И вы уедете. Сейчас я ваши вещи собрала. Сейчас принесу. Секундочку, секундочку. Ой. Так. Вот, вот, вот, я принесла вещи так, вот вы там можете что-нибудь себе дополнить. Так, это это моя, нет, твои сестренки. Ай, мое, ща. Все, открыла. Так вот печенька с молоком. Я сейчас свой телефончик возьму. Вот мой телефон. Так сюда телефон. Так надо еще наряжемочку. Ай, падает все так. Сейчас я все сложу. Так, вот я свои вещички собрала, и маску там духи всякие и телефон. Сейчас надо закрыть. Ой, не закрывается. Сейчас. А -а -а. Ой, ой, я сейчас телефон сломаю. Так, так, так, так, так. Блин, телефон очень мешается. Ой, так сейчас секундочку. О, все. Мам, я собрала чемодан. Молодец. Так, сейчас я твоей сестры, сестренки соберу. Сейчас я ее бутылочку. Ее бутылочку. Так, еще я для нее специальный шампунчик возьму. Так, в принципе, больше ничего. Там у нее э, все есть. Сейчас. Так. Так, так. Все, вы можете ехать уже сейчас за к вам карета приедет И можете ехать к тете. Мама, это а мы на сколько? Ну у тебя каникулы где-то. Ты... Давай, М -м -м, так сегодня первый день каникул, выходной, сегодня суббота, значит, давай на пять дней. Ты еще должна приехать успеть уроки сделать. Хорошо. А конференция же у тебя идет, ну как бы немного поменьше. Ну конференция хоть идет меньше, но ты же хотел побыть у тети целый, целый год меня упрашивала. Ну, да, хотела, что там у меня упало. Нет, моя одежда. Так, ну ладно, все, мам, давай. Где там машина? Вот она. Так, давайте по одному, собираемся по одному. Так, так, доча, подожди, сейчас мне... даже мне звонит, кажется. Дзинь, дзинь, так, сейчас я отвечу. Дзинь, дзинь. Алло, да. А, хорошо. Ладно, Все. до свидания. Так, доченька, а мне позвонили, сказали, чтобы... Я уехала, как бы там на эту конференцию. Ко мне, к сожалению, не смогут приехать. И я уезжаю, даже, мне кажется, тоже на 5 дней. Так что я думаю, что лучше в Флори с собой возьму. Ну, я с ней поеду. Потому что там даже отель на двоих для нас. А, хорошо. Кстати, я нашла твоих пони, дочь. Вот они. Твоя раз Луна любимая. И вот это. Какой? Элизабет. Вот, с ними поедешь. Хорошо, мама. Так, ой, подожди. Сейчас я загружу эти кони тебе. Так, раз, пони. Стой, стой, луна, стой. Раз, ой. Два. Так, ну сейчас я все поправлю. Так, так. Все, доченька, вот, все ты упаковано. Можешь ехать к, э, к тете. А мы. Э, если что, короче, мы если что если у нас останется время, то мы заедем к вам в замок. Ты только там это много подарков, у тети не проси, хорошо? А то у нас и так дома уже место для, для твоих пони нет, хорошо? Хорошо, мама. Так, все, я еду. Уи-ху! Уи Приехали. Так, девочки, давайте мои пони. Я вас вытащу. Бжжж. Ай, ай-ай. Ай, ай. И чемодан. Все. Карета уезжает. Уи. Так, девочки, пойдемте ко входу. Вон там. Сейчас я их притащу. И чемодан. Дзинь, дзинь, а, кто там? Ой, наверное, это приехала, так, это, наверное, приехала ко мне племянница. Дзинь, дзинь, здравствуйте, тетя. привет, сейчас я тебя открою, заходи, ой, аккуратно. Я так рада, ой, вас видеть, тётя, здравствуйте, привет, ой. Тетя, у тебя так всегда тут красиво. Мне нравится у тебя проводить каникулы. А мне приятно, когда ко мне кто-то приезжает в э, гости. Так, давай сейчас сходим с тобой в торговый центр. Ура! А продолжение, когда я буду в торговом центре, вы увидите в следующей серии, которая будет называться Проект «Тетя, купи мне!» Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И ждите продолжения. Всем пока! Пока-пока!